Для тех, кто уже пользуется призм, сейчас я покажу, как правильно делать p 2 сделку, чтобы все сделать четко, сохранить свои средства и не потерять их. Для этого я захожу в свой аккаунт. Вот, один из аккаунтов. Так как я один это делаю, то я имитирую как будто бы два участника сделки, да, то есть двух разных аккаунтов при вас это все сделаю. Вот первый аккаунт, который можно посмотреть, Валеева Алина. Вот, соответственно, я лицо, которое хочет создать сделку. Да, я нажимаю создать новый ордер. Вот делаю русский язык. А -а -да. Создаю ордер. Да, что я хочу сделать? Я хочу продать один призм. Описание. Смотрите, допустим. Ладно, это позже. А ну, напишу. Хочу продать призм. Призм по цене а, 60 рублей. Так как у нас курс стабильный, то есть я по той цене, по которой приобрел, по той и покупаю, продаю. Вернее, по какой купил, по той и продаю. Один призм при покупке для меня стоил 60 рублей, поэтому я как добросовестный человек точно так же, и в принципе, чтобы не, не было никаких потерь, продаю по такой же цене. Хочу продать призм по цене 60 рублей. Или, допустим за белое ну давайте за белое полотенце страна в которой мы планируем да это будет чтобы можно было легко ее найти куда мы хотим отправиться сейчас, сейчас, сейчас, сейчас вот, вот давайте допустим Франция нет, Францию не хочу. Давайте Испания. Выберем сейчас Испания. Вот в Марокко. Можно в Марокко. Вот. Я продаю. Соответственно, я делаю сделку. Sell. У меня идет продажа. Способ оплаты сделки у меня идет безнал. И сумма призм. Один призм. Соглашаюсь с правилами, так как я уже с ними языком. И нажимаю создать ордер. Вот, моя сделка здесь появилась, да, Марокко. Сделка Алины появилась вот здесь вот. А что я делаю? Теперь я, собственно, Максим, да, кем я являюсь, я у себя уже ищу как раз, хочу купить призму. Я ищу, у кого бы купить, да, то есть использую не автоматическую сделку, а именно сделку P2P, что есть всегда было вот здесь вот. Я нажимаю, вот, я ищу. Соответственно, я в поиске забиваю диапазон, который меня интересует. Так как там я знаю, что ордер один призм. Ну, допустим, вот до тысячи сделаем. И я ищу тех, кто хочет продать. Я нажимаю «Найти». И вот вылазит сделка Алины, да, детали сделки. Вот Алина Валеева. Я читаю. «Хочу продать призм по цене 60 рублей» допустим за белое полотенце да, или за белое полотенце я вижу что она здесь предлагает вид оплаты и все остальное да, все что здесь перечислено и я пишу ей приветствую да я хочу участвовать в сделке меня устраивают условия или я ей скидываю допустим если я продаю какой то товар я ей скидываю фотографию своего товара Выбираю файл и прикрепляю сюда фотографию товара, который хочу ей отправить. И отправляю сообщение. Вот. В свою очередь у Алины она в деталях сделки видит то, что я ей написал сейчас. Ага. И допустим ее устраивает это. У нее есть отменить ордер или перейти в автоматическую сделку. Автоматическая сделка это когда вы покупаете и продаете через обменник. Мы хотим сделать P2P сделку, поэтому она ждет пока кто-то присоединится к ней в этой сделке. Да, Сейчас она не видит. Я вижу, Алина отвечает мне, здорово, вступаю в сделку. И отправляет мне это сообщение. Я его у себя вижу, да, нажму обновить. Вот, здорово вступаю в сделку. Супер. Я нажимаю «Зарезервировать», так как Алина адекватная. Вы действительно хотите «Да, окей», подтверждаю эту операцию. Операция выполнена. И теперь мы видим, что статус сделки стал «Зарезервирован». Точно так же и у нее. Она видит, да, вроде я адекватный. То есть она увидела вот здесь вот, видно, кто участник сделки, Максим Штыфюк видят успешных сделок, количество у меня куплено, продано в призм и так далее также очень важный момент для нашей безопасности учитывать тот фактор сейчас есть очень много, ну не очень много есть мародеры, которые лезут в эти P2P сделки и пока вы не успели сделать автоматическую сделку или по своему незнанию залезли в P2P они вступают в эту сделку так же, как я вступил в Алинину да, но они, у них а, цель другая они хотят от вас получить средства и не переводят вам ни призм, ни доллары. Так вот, по каким критериям определять? Во-первых, вы видите здесь, что этот человек адекватный, анкета актуальная, он ей пользуется. Далее здесь, количество успешных сделок, то есть нужно, чтобы присутствовало количество успешных сделок. Видно, чтобы было у него наличие купленных призм и количество проданных призм, иногда бывает куплено допустим много, сумма призм много, продано нету, и он хочет продать, это нормально. То есть этот человек положительный если у человека здесь сумма сделок 0 здесь 0 и здесь 0 сразу же делаете скриншот этого ордера где к вам присоединился этот человек и отправляйте в арбитражник или в чат техподдержки для того чтобы они заблокировали этого мародера или выяснили обстоятельства если он таковым является да потому что есть люди если их такими можно назвать, которые мародеры сегодня. У них нет возможности обмениваться через автоматическую сделку и они занимаются вот этим паразитизмом. Да, все, всем понятно, откуда они вылазят. Это даже не будем озвучивать. Так вот, фотографируем. Вообще лучше, да, если мы видим, что здесь у человека нули, то мы с таким человеком в сделку даже не вступаем. То есть сразу, если я вижу, вот я Алина, я вижу, у меня статус сделки стал зарезервирован, и при этом здесь нули, я отказываюсь, то есть даже не вступая от эту сделку. Сразу отказываюсь и жду адекватного человека. Если я вижу, что вот Максим адекватный, я нажимаю принять. И мы вступаем в сделку. И статус сделки становится принят. У меня, соответственно, точно так же. То есть я вижу, что человек адекватный. Ей вылазит для обмена, введите ваш приз на транзитный счет Store и нажмите кнопку «Я оплатил, пока не изменится статус сделки». То есть это транзитный счет обменника, так как он выступает гарантом в данной сделке. Эту сделку еще можно назвать доверительную. Я захожу в свой кошелек. Вот кошелек. Да, можно проверить. Вот, 3PV24. Сейчас я зайду в свои данные и здесь мы все это увидим. PV 24 все в порядке вот я ввожу данные транзитного счета для перевода своих средств то есть я как алина перевожу не сразу максиму а перевожу на транзитный счет в этот момент а, вот он ввожу все данные полностью четко без пробелов в начале без пробелов в конце вот как написано так все и вставляю один призм это мы можем и вручную. И обязательно комментарий. То есть это инициалы сделки. Вот. Я их ввожу. Опять же здесь комментарий. Неправильно скопировал. Видите, пальцы тоже не всегда из того места. Вот. И один призм. Проверяю. Все верно. Отправляю этот один призм и подтверждаю транзакцию. Все, вижу, монетка ушла. Соответственно, здесь я нажимаю «Я оплатил». Соглашаюсь, вы подтверждаете, что совершили платеж на указанный в ордере адрес кошелька и публичный ключ. В случае вашей ошибки платеж не будет и сделка не состоится. Окей, так как я все сделал правильно. Платеж находится в обработке. Повторите запрос через 10 минут. Нажимая ОК и на эти 10 минут сейчас я выключу э, съемку и поставлю на паузу и зайду через 10 минут. То есть можно посмотреть, что сейчас 20.08 и мы увидим, что дальше. Что произошло у меня в сделке? Статус до сих пор принят. Через 10 минут мы зайдем и увидим, что будет дальше. Все, мы продолжаем. 10 минут примерно уже прошло вот смотрим до да, 2019 повторяю очень важный момент перед тем как вступить в сделку что с этой стороны со стороны алины да что со своей стороны куда смотрим смотрим количество успешных сделок и сколько куплено в призм и если продано да то есть продано вот видите у алины ничего не продано и в этом нет ничего страшного я вижу что у нее куплено и есть успешные сделки то есть она адекватно работает с обменником я в свою очередь Неважно, так как ну, в данном случае я хочу купить, я вижу у себя. Да, захожу. Вот, Алина видит у меня в сделке. Я вижу ее в этой сделке и только после этого вступаю. И здесь везде написано, внимание, в данный момент мы ожидаем поступления призм от вашего клиента на транзитный счет. Не подтвердите, не переводите деньги за призм, пока статус сделки не станет желтого цвета. То есть здесь в принципе везде все написано. Нужно очень внимательно делать и читать. Здесь ничего сложного. У нее точно так же, да, у нее написано Вот, мы заходим, 10 минут прошло, нажимаем Соглашаясь, вы подтверждаете, что совершили платеж Указанный ордер, адрес кошелька В случае вашей ошибки, все супер все, Операция выполнена Статус сделки стал, я оплатил Вот, и здесь очень важный момент Я не нажимаю завершить сделку, да Вот я Алина, я перевел призм на транзитный счет И я не нажимаю она пишет, я перевела, в свою очередь я здесь вижу, да, был статус принят, после того, как она еще раз подтвердила статус, я оплатил. То есть я понимаю, что человек перевел деньги, Алина в данном случае перевела деньги на транзитный счет, и теперь я могу уже переводить свои деньги на ее счет Nix Money. Вот. Если вдруг меня что-то не устроит, я могу нажать открытый спор. Вот, он здесь есть. Так, заходим к Алине. Если она нажимает а, завершить сделку, то получается, вот допустим, в данном случае вы видели, я Алине ничего не перевел. Да, то есть я не сделал оплату ей долларов там, или рублей на карточку Сбербанк, как угодно, то это уже Алина решает. И когда я нажал «Завершить сделку», вылезло, что, внимание, подтверждая это действие, вы отправляете свои призм Максиму на счет, да, на счет клиента. Эту операцию отменить будет невозможно. То есть, вдруг, если вдруг Максим оказывается мошенник, и я нажимаю «Ок», я его не вижу, да? догадываю, предполагаю, судя по информации вот здесь, что у него нули. Он мошенник, я нажму ОК, все, он получит свои деньги. И уже арбитражный спор открыть я не могу. В данном случае я не подтверждаю, опишу а Максиму. Максим, будьте добры, перевести мне, допустим, да, там, на счет Nix Money или напрямую на Сбербанк. На тиньков тут уже как мне удобно то есть как я как алина хочу принять эти деньги так я максима и прошу перевести и нажимаю вот все или пишу вышлите мне полотенца на указанный адрес и пишу адрес вот максим у себя видит ага так не то Оп. Максим у себя уже видит Да, вот он обновилась у него Я вижу, ага Так, если я хочу оплатить деньгами Я оплачиваю деньгами туда, куда она мне предложила На номер карты Или же отправляю ей полотенце Все, я перевел То есть я делаю перевод Реально делаю его вот, То есть захожу в Сбербанк там или Тинькофф, тот случай, как она пожелала, как пожелала Алина, мой клиент, да, вот этот. И перевожу ей, собственно, эти средства. И она уже, получив средства на свой счет, имеет возможность, так как увидела все, деньги у нее на счету, она нажимает «Завершить сделку». И сделка завершается. Если вдруг она будет тянуть кота за хвост, да, или тоже захочет, ну, вдруг обманула меня, что здесь, в принципе, для нее не, скажем так, не то, что нереально, да, неинтересно, потому что мы видим, что деньги она уже на транзитный счет перевела, да, то есть в этот момент деньги уже не у нее. И если я ей перевел доллары, у меня, соответственно, есть платежка, в, в случае открытого спора, я нажимаю открытый спор, здесь вылазит арбитражник. И он принимает решение, то есть ему скидывают доказательства Алина, скидывают доказательства я того, что произошло, и деньги на транзитном счете. И уже арбитражник относительно тех фактов, которые мы предоставим, нам или не нам, а принимает решение да, куда на транзит, транзитного счета отправить деньги мне, так как я адекватный и полностью всю сделку совершил или Алине в случае того, что она меня хотела обмануть, или же я ее хотел обмануть то есть допустим я ей отправил некачественные полотенца она скидывает фотографию, что они прожженные там в середине и коричневого цвета а мы договаривались о а белых переписка есть в ордере, это все видно она точно так же может взять и отправить мне эту посылку обратно при этом транзит, деньги с транзитного счета придут ей. В данном случае, допустим, она нажимает «Завершить сделку». Нажимает «Окей». Операция выполнена. Все. Статус сделки завершен. И у меня точно так же. Завершен. И я имею возможность скачать сертификат. И она точно так же имеет эту возможность. И что это значит? Что с транзитного счета, вот я захожу в кошелек, захожу в кошелек и значит, что сейчас мне поступит от нее одна монета. С транзитного счета. Не от нее, с транзитного счета. Вот сейчас здесь обновим. Вот. У нее монета, как вы видите, списана была в 20.08. Вот мне поступила с транзитного счета монета. Счет обновился, счетчик закрутился снова. Сделка прошла успешно. Поздравляю. Еще раз повторюсь. Очень важно, как понять, что в сделке участвует адекватное лицо. Когда мы вступаем в эту сделку, мы смотрим на количество успешных сделок, на количество купленных и сумму призм. Если у человека здесь нули, или вам просто не нравится, да, написано у него успешных сделок 10, неуспешных 30 и так далее, вы уже сами принимаете решение исходя этого. С людьми, у которых здесь нули, в сделку не вступаем. Обязательно не вступаем в эту сделку. Это очень важно. Даже когда здесь, допустим, 100 монет, точно так же не вступаем. Да, это не есть а... Не есть хорошо, для начала как минимум, даже если вы видите, что это адекватный человек, обязательно с ним здесь пообщайтесь. И так как вы хозяин этой сделки, да, то есть я создавал эту сделку, вот в данном случае Алина, она контролировала весь процесс сделки. То есть она нажимала оплатить, она нажимала подтвердить и так далее. Я всего лишь реагировал уже на изменение статуса и делал те или иные действия, связанные с этим. То есть, как получается, она создала ордер, я увидел ордер в поиске, присоединился к этому ордеру, то есть, мы в диалоге обсудили, нас устроит, мы вступили в сделку. Она уже переводит деньги на транзитный счет, меняется статус сделки на желтый, при, вернее, сначала меняется зарезервированно в статус «Я принят», потом она делает оплату и становится статус сделки «Желтый я оплатил». Ждем 10 минут, а, перед тем, как я оплатил, ждем 10 минут. После этого уже она пишет мне, каким способом она хотела бы получить доллары на свой счет или рубли или евро, там ту валюту, которую она хотела бы получить или товар. Я, соответственно, ей это отправляю. Она после того, как получила этот товар или эти средства, нажимает «Закончить сделку». Нажимает «Ок» и сделка завершена. Она довольна и я доволен и все абсолютно Счастливы, да, от того, что сделка прошла успешно, доверительно и так далее. Никакой арбитражник, никакая техподдержка здесь не задействована, так как необходимости нет. Два адекватных человека спокойно, легко сделали сделку. Вот. Еще также очень важный момент для тех, кто будет пользоваться сделками P2P. Первое. Когда мы вступаем в P2P-сделку и на свой счет получаем уже средства, напрямую через p2p или же получаем их просто внешне на свой счет нам обменник имеет право отказать в автоматической сделке так как здесь в правилах это написано потому что обменник это не пузырь он деньги доллары не печатает чтобы их постоянно обменивать те которые пришли у нас непонятно откуда да не с точки зрения, что они нелегальные или легальные, а с точки зрения того, что они куплены не в автоматической сделке. Соответственно, здесь на эти деньги, на эти средства призм гарант не распространяется. Он распространяется именно на автоматические сделки. Вот, поэтому кто будет делать P2P-сделки, продавать через P2P, вот Алина продавать через P2P может, тогда у нее вот здесь вот они не зачислены, да, в сальдо. Приобретать на свой счет через автоматическую сделку. Лучше всего. То есть, для тех, кто, кому важно, чтобы у них был доступ к автоматической сделке, это большинство из нас, обязательно делайте именно так. То есть, принимайте на свой счет только через автоматическую сделку. Продавать можете напрямую. Но если вдруг вы продаете кому-то из своих близких, точно так же обязательно ему это правило объясняйте, что когда он получит эти деньги через автоматическую сделку, вернее от вас напрямую через P2P или переводом, что в автоматическую сделку волка приз 247 он их принести не может. Принести может, но обменник откажет ему в том, чтобы их обменивать. Поэтому это очень важный момент. До 17 февраля, так как годовщина призм, покупаем у в автоматической сделке, так как есть и партнерки и так далее. И нам это сегодня более выгодно, чем пользоваться P2P сделками. Но если вдруг есть необходимость продать именно через P2P, да, то вы, соответственно, также создаете ордер и это делаете. Здесь они всегда есть. То есть, если я хочу купить, я смотрю, кто хочет продать. да, сэл нажимаю, вижу, кто хочет продать. Здесь также вижу, кто хочет купить. То есть, если мне нужно снять свои призмы сейчас, Срочно, со счета своих, я ищу того, кто хочет купить. Вот, опять же, да, выбираем человека. Вот, 853 монеты он хочет купить. Бай Татьяна Альпатова. Вижу, что у нее не есть успешных сделок 2. Вот, стабильно по курсу собирается приобрести. Я могу ей продать. И получить за это 895 долларов на счет Nix Money. Уже без всякого гоняния туда-туда-сюда, через Nix Money и все тому подобное. Напрямую могу попросить ей перевести мне на Сбербанк. Что тоже достаточно легко делается. Вот. Очень важный момент. Если вы поняли, что в вашей сделке участвует, к вам прицепился мародер, то вам нужно обязательно сделать скриншот. Как мы определяем мародера, еще раз вкратце напоминаю. То есть в детали сделки вот здесь вот. Если мы видим, что у человека нет успешных сделок, нет купленных призм и баланс пустой, значит нам не нужна сделка с этим человеком и мы делаем скриншот так как это скорее всего мародер вероятность там 99 процентов мы делаем скриншот и на координаты которые указаны ниже под данным видео отправляем этот скриншот и объяснение ситуации это дмитрий арбитражник поэтому так называемый миротворец вы связываетесь с ним мы все связываемся с ним чтобы оперативно здесь сработать так как это безопасность всех нас а мы делаем общее дело и для нас важно, чтобы у каждого было все в порядке. То есть, зашли в сделку, видим, что успешных сделок нет, куплено в призм и продано нету, значит это скорее всего мародер. Не вступаем с ним в сделку, перед этим делаем скриншот и отправляем Дмитрию с объяснением того, что вы отправили на те координаты, которые указаны под видео. Это для нашей совместной безопасности. Вот. При создании P2P сделки обязательно быть очень внимательным, так как мы создатели этой сделки, сделка контролируется именно нами. И все действия делаем аккуратно и спокойно по плану, как должно быть, а не так, как провоцирует нас в этом чате внизу. Делаем все четко и по инструкции. Всем, собственно, распространяйте эту инструкцию, пользуйтесь. Желаю вам много призм, всех благ, всего доброго. А еще обязательно подписывайтесь на наш канал, следите за новостями, присоединяйтесь к группу призм официал. Это наша группа, участвуйте в конкурсах, задавайте свои вопросы в обсуждениях, чтобы на них генерировать вам ответы, чтобы нам всем было намного удобнее не отвечать каждому в отдельности, чтобы было конкретное, было конкретное место, куда мы можем зайти. Также в этой группе следите за новостями, когда, где, какое мероприятие, оффлайн, онлайн, пользуйтесь видео, инструкциями, Давайте своим людям, не стесняйтесь их приглашать в эту группу после активации. Это нужно делать обязательно, чтобы мы могли взаимодействовать все общей информацией. Вот. Еще раз, собственно, всех благ, много призм. Пользуйтесь инструкциями. Всего вам доброго.